Канальное реле времени ИРВУ-2.16 может включать и выключать две разные нагрузки, для каждой из которых можно установить свои временные интервалы. Временной интервал можно установить от 0,1 секунды до 99 часов и 54 минут. Может работать бесконечно долго или отработать от 1 до 255 циклов. Запуск или остановку реле можно осуществлять простым нажатием кнопки или подачей напряжения на управляющие контакты или обесточиванием управляющих контактов. Программирование осуществляется тремя кнопками на лицевой стороне реле. При отсутствии электропитания все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. Двухканальное реле времени РВУ-2.16 устанавливается на один рейку. Занимает место в распределительном щитке 3 модуля, то есть размером как трехполюсный автомат. Питание 220 вольт. Фазный и нулевой провод монтируется в клемму 8 и 9. Ирву 216 независимая реле, то есть в какую клемму подключать фазный провод, а в какую нулевой провод не имеет значения. Коммутируют нагрузку реле R1 и R2. Клеммы 6 и 7 это реле R1, а клеммы 10 и 11 это реле R2. Реле гальванически развязаны между собой и гальванически развязаны от питающего напряжения 220 вольт то есть могут коммутировать нагрузку любого напряжения до 220 вольт включительно. Каждое реле может коммутировать максимально до 16 ампер при 220 вольт. Для долговременной работы данных реле постарайтесь реле не нагружать максимально. При отсутствии питания контакты R1 и R2 нормально разомкнут. Если питание подается, то возможно три варианта перед стартом. Первый. Контакты R1 и R2 разомкнуты, как вы видите. Второй. Контакты R1 и R2 замкнуты. И третий. Контакты R1 разомкнуты, а реле R2 замкнуты. Клеммы 1, 2, 3, 4 и 5 – это управляющие контакты, то есть при помощи которых можно запустить реле или остановить его работу. Сейчас расскажу о каждой паре. Клемы 1, 2 – для запуска или остановки реле. надо просто замкнуть между собой. Если подать напряжение на клемы 1, 2 – то реле выйдет из строя. Клемы 3.5. Для запуска или остановки реле надо подать напряжение 12 вольт или 24 вольта переменного или постоянного тока. Клемы 4.5. Для запуска или остановки надо подать напряжение 220 вольт. Длительность подаваемого сигнала на управляющие контакты. Можно регулировать от 0,1 секунды до 25,5 секунд. Как запрограммировать реле РВУ-2.16 и алгоритмы работы расскажу в следующем видео.